Доброго времени суток, дорогие гости и подписчики канала Мое Хобби. С вами Надежда и сегодня я шью лоскутное сердечко для украшения моей кухни. По форме оно будет похоже вот на это сердечко, но другого цвета и с другими украшениями. Шить я буду из желтого льна вот по этой выкройке. я сердечко вот таким кружевом капроновым. Сверху я наложу вязаное кружево. В уголочке пришью кружевной цветочек и по всему периметру сердечка я постараюсь пришить вот такое вот светло-желтое трикотажное кружево. Вот эти два элемента я сразу пришиваю на швейной машине. Сейчас я проложу прямую строчку на кружеве, чтобы потом сделать красивую сборочку. Теперь я делаю сборку на кружеве, вытягивая одну ниточку и распределяя ровно сборочку по всему кружеву. Я распределила кружево по нитке и получился вот такой милый воланчик, чтобы он красиво смотрелся на сердечке. Длину кружева я взяла в два с половиной раза больше, чем длина всех сторон сердечка. И теперь мне нужно приметать вот этот вот волан по всей длине сердечка. Можно начинать работать. Вот из этой ямочки, из этой точки. А можно вот от этого кончика, я решила, что буду пришивать воланчик начиная от острого кончика сердечка, и буду я прикладывать волан лицевой стороной к лицевой стороне сердечка, вот таким образом и аккуратно пришью ниточкой по всему периметру. Теперь я сложу все воланчики строго вовнутрь сердечка, чтобы они лежали перпендикулярно шву для того, чтобы не попались валанчики под лапку швейной машины. Затем я наложу сверху вторую часть сердечка, скалю иголочками и прошью на швейной машинке, но при этом я оставлю сбоку примерно вот такое расстояние, для того, чтобы потом я вывернула это сердечко и набила его наполнителем. Сердечко я сшила, теперь нужно его аккуратно вывернуть через дырочку. Забыла сказать, чтобы сердечко вывернулось хорошо и в серединке оно не искажало свою форму, нужно немножечко надрезать в нескольких местах с изнаночной стороны. Вот я специально даже вернулась, вывернула немножко, разрезала, и теперь уже спокойно выворачиваю на лицевую сторону. И вот в этом месте у меня сердечко держит форму. Теперь я его буду наполнять холофайбером. Предварительно оно имеет вот такую вот такую форму и вот такой внешний вид. После того, как я наполню вот эту дырочку, вместе с кружевом я зашью руками. я зашила потайным швом, закрепила нитку с обратной стороны и теперь ничего не заметно. Теперь я буду пришивать вот такой ажурный цветочек в этот уголок сердечка, прямо сверху. Пришиваю по краешку аккуратно маленькими незаметными стежками в принципе можно сердечко оставить и так но я решила немножко украсить его бусинками и в серединку цветочка я пришью вот такую вот беленькую блестящую стразинку. На свободные места пришью несколько бусинок в свободном таком расположении. Думаю, что ими я не испорчу свое сердечко и оно будет еще красивее. Для петельки я взяла вот такую золотистую тесемочку и пришью ее с обратной стороны сердечко вот сюда сердечко готово спасибо вам за внимание и до новых встреч